Ты никогда Йорк Пикчерс представляет Производство Urban Girls Фильм Брайана Каткина Злость Пугала В ролях Кэн Шемрак Мэтью Линхарт. Саманта Эйслинг, Кали Прорик, Дэвид Зелина и другие. Дизайн Пугала Motion Пикчерс FX. Композитор Колин Саймон. Оператор Зоран Попович. Автор сценария и режиссер Брайан Каткин. Yeah. <laughs> Я не хочу. Нет. И перед смертью она увидела, что ее убийца пугала. Вы думаете? Почему Майк, мой командир, рассказывает мне какую-то сказку, которая случилась много лет назад? Почему? Вот. Почему? Наша курточка. Видите буквы? Неплохо? Это то, что мы называем святыней. Ручная работа. Кожа. И стопроцентная гарантия, что вы такую никогда не получите. Разве что. Вы встретитесь лицом к лицу с пугалом. Что здесь происходит? Я знаю, что вы затеяли парни. Отпустите их и убирайтесь отсюда. Майк, Джек, ко мне в офис. Бегом. О чем вы думаете? Тим Каптен? Мой лучший игрок. Они были так молоды. Вы знаете, что если вас поймают, вы вылетите из команды. Мы просто соблюдаем традиции. Думаете, я этого не знаю? Я учился, когда вас еще не было. Я за вас отвечаю. Вы выгоните нас обоих? Кто тогда будет играть? Майк, оставь нас на минуту. Знаешь, в бейсболе иногда приходится жертвовать. Вы же понимаете, что мной не стоит жертвовать. Я один из лучших игроков. Бросьте, тренер. Вы не обязаны этого делать. Это был последний раз. Даешь слово? Да. Хорошо, Джек. Спасибо. Подожди, я расскажу тебе то, что услышал от отца. Нарушишь слово, вызовешь дьявола спасибо тренер джек ты дал слово да на парковку за пять минут кто опоздает вылетает сразу вперед вперед вперед бегом что случилось джек ничего я все уладил. Мы успокоимся и соберем их всех на кукурузном поле. Пусть немножко побегают. Джек, иди сюда. Пока. Джек, мы с тобой друзья, верно? Если хочешь, чтобы Сэм попал к нам, пусть приходит. Хорошо. Хорошо. Сэм. Сэм. Сэм. Решил променять свой мозг на наркотики. Ты это называешь наркотиками? Никому не скажешь. Нет. Что говорил Майк? Спрашивал, придешь ли ты сегодня. Чтобы он надо мной поиздевался? Нет. Не хочу. Давай. Поверь мне. Оно того стоит. Я и так отстал за этот семестр. У меня не будет времени на всякие вечеринки. Как знаешь. Там будет Бэт. А он ничего. Идем познакомимся. Идем. Ищите мальчиков. Привет, дорогой! Не могу его видеть. Успокойся! Ты на выходных ничем не занята. У меня уже есть парень. А у, а у Петти нет. <смех> Черт, я свободна! Чувак, Петти в постели просто ураган. Невозможно остановиться. Мечтай. Она уже не отвечает на твои звонки. Знаешь, никогда не поздно начать заново. Главное знать, что говорить. Алло. How's my favorite sister? Как моя любимая невестка? X. Бывшая. X. Не забывай. Бет, я обещал присматривать за тобой, когда ты уедешь от нас. Воскресенье, Пасха. Мы с Синди приглашаем тебя на обед. Синди? Это медсестра, с которой ты спал, встречаясь с моей сестрой? Не за что, Рей. С работы звонят. Ты подумаешь? Hmm. Нет. Okay, Отлично. Что она сказала? Не может дождаться встречи. Ты в порядке? А почему нет? На нее смотрят такие красавцы. Нет, только Сэм. Джек ни при чем. Сэмми, ты должен поговорить с ней, если хочешь быть с ней. Идем. Нет, спасибо, я не хочу. Да ты что? Привет, Гвен, Пэти. Привет. Идем. Как ты, Джек? Хочу познакомить тебя с Сэмом. Он вон там. Мне больше нравится то, что здесь. Встали, быстро! И ты тоже. Я сказал быстро, слышишь? Придурки! Что происходит? Ты что, глухой? Команд не слышишь? Это посвящение в братство. Собирались повести их к пугалу, но все сорвалось. Что за пугало? Старая история, которую рассказывают новичкам. Я хотел бы посмотреть. Не боишься? Мне просто интересно, чем вы там занимаетесь. Я присоединись к вам. Ты не против? Осторожно. Да. Да. Идем. Хорошо. Черт, какой же ты большой! Залезайте глубже! О, черт! Держи! Прости, что ударил! Ну, придурки! Поэтому я предложил Сэму перевестись сюда, здесь намного лучше, и мы все время можем быть рядом. Держи. Что это? Теперь ты меня догоняешь. Что? Я не собираюсь тебя догонять. А мне нравится. Нет, тогда мы возвращаемся назад. Тренер. Джек, как хорошо, что мы встретились. Бэт, как ты? Хорошо. Видел, как твои друзья ехали в машине. С толпой новеньких в багажнике. А вы же ничего не собираетесь делать? Нет, мы идем на пляж. На пляж? Или в поле? Искать пугала? Нет, на пляж, тренер. Джек, ты дал слово. Удачного дня. Что это было? Забудь. Бежим к пляжу. Я догоню. Нет, я... Черт! Ты в порядке? Обманул! Обманул! Догоняй, догоняй! Не так быстро! Ты обманщик! Ты обманщик? Да, ты не знала? Я догадывалась. Сюда, все сюда! Быстрей, быстрей! Поднимайтесь, вот так. Пошел ты, придурок! Ты что делаешь, а? Поднимайте его наверх. Пошли вы все, идиоты! Пошли вы, придурки! Я убью тебя. Ты убьешь меня, неженка? Нравится? Хорошо. Тебе нравится? Мы оставим тебя здесь. Давай, пошли вы все в задницу. Страшно, да? Ты уже боишься? Ты готов на это ради нас? Ладно, все, оставляем его. Идем. Спокойной ночи. Держись. Все в порядке? Быстрее, все за мной! Почему мы остановились? Нельзя бросать его там одного. Позвоните Джеку, это его друг Я не могу дозвониться Пойду отолью Я с тобой Ладно, нужно забрать его Что? Парни, вернитесь Отвяжите, Сэма. Встретимся с вами на пляже. Вперед. Черт, снова идти туда. Я сказал быстро, побежали. Вы с ума сошли? Идемте. Ларри, ты доволен? Шевелите ногами, быстро. Все в порядке? Да. Хорошо. Удачи вам, придурки! Уже ночь? Да, парни уже на пляже. Ты же не спешишь. Как же холодно. Вы слышали все эти истории? Это все сказки. Откуда нам знать? Подождите, мне нужно отлить Тихо Вы слышали? Что? Тише Слушайте Вот так Что он делает? Что такое? Кричи громче Черт! Он дышит, выглядит неплохо. Будем вызывать полицию? Нет, вернемся на пляж. Или позвонить тренеру? Он знает, что делать. Тренер, это Ник. У нас здесь ситуация мы на кукурузном поле сэм плохо выглядит что делать оборвалось а где пугало Прости, не хотел тебя разбудить. Мне хорошо. Мне тоже. Потому что я сплю рядом с тобой. А ты как думаешь? Да. А где все наши? На пляже. А мы здесь. Мы здесь Джек, это Тим Мы оставили Сэма на поле, лучше тебе приехать Он плохо выглядит Что? Сэм в беде, нам надо ехать Не могу поверить, что они оставили его Куда они поехали? Они сказали, что едут на пляж Сказали, что сюда не поедут Идем Здесь? Да Надень мою футболку Быстрее. Идем к нему. Давай. Сэм! Сэм! Сэм! Он еще жив? Черт, Сэм. Помоги мне развязать его. Черт. Бет, помоги мне, пожалуйста. Господи. Сэм. Он дышит. Ему нужен сахар. У меня есть пончики. Есть пончики. Что с ним? Инсулиновый шок. Что мне делать? Надо его укрыть. Рэй, проснись, это Бет. Давай, очнись. Рэй, я не знаю, думали ты. Это Бет. Мне нужна твоя помощь, пожалуйста. Перезвони мне, когда услышишь. Рэй! Бет? Рэй! Что случилось? Мне нужна твоя помощь. Успокойся, что случилось? У него инсулиновый шок. Где ты? 17 шоссе на кукурузном поле. Хорошо. В двух милях к Югу есть больница. Приезжайте туда, я вас встречу. Поняла? Хорошо. Что случилось? У кого-то из друзей Бэт проблемы. Я с тобой. Хорошо. Надо ехать в больницу. Хорошо. Все хорошо. Вставай. Идем. Уходим. Мне так жаль. Прости меня. Прости. Сюда. Все хорошо. Я могу чем-то помочь. Помоги мне. Ему становится хуже. Не говори этого. Открой дверь. Сейчас. Брат, все будет хорошо. Сюда. Кладите его. Он был в сознании? Нет, мы нашли его. Ему 19 лет. У него гипотермия и пульс меньше 50. Он весь бледный и едва дышит. Что-то еще нужно? Ему нужна вода, например. Чем я могу помочь? Ждите за дверью. Не мешайте врачу. Черт возьми. Дерьмо. Я не должен был его бросать. Я не должен был. Быть со мной? Я не должен был спать с тобой. Я в этом виновата. Я тебя подставила. Нет, я подставил своего друга. Нет, ты подставил меня уже дважды. Но в этот раз можешь не рассчитывать на прощальный поцелуй. Странно, что новенькие не приехали. Скоро узнают, что они потеряли. Смотрите, девчонки раздеваются. Ничего себе! Что дальше? Смотри на него. Игнорирует меня, как будто ничего не происходит. Ты думала, он обратит на тебя внимание? Мог бы хоть поздороваться. Да он придурок. Они все передурки. У меня есть идея. Вперед! Даже если ты разденешься перед ним полностью, он все равно сделает вид, что не видит тебя. Нет! Слушай, ты не обижаешься? Ты же... Не станешь? Мы по-прежнему друзья? Да, друзья. <звы> Отдай! Что поешь? Отдай! Отдай! Что у нас здесь? Слушай, верни мне их. Надеюсь, ты понимаешь. Мне было хорошо с тобой, но с Сарой... Не волнуйся, я не буду тебя обвинять. Обвинять в чем? Обвинять? Я не сильно переживаю. А тебе не о чем переживать. Оставлю вас наедине. Думаю, мы еще увидимся. Это мое. Я не позволю тебе петь такое. Отдай. Как дети? У кого-то плохое настроение. Кажется, это мой шанс. Поспала? Прилегла в одну из комнат. Ты? Бет, прости меня за то, что я тебе наговорил. Я не хотел. Просто ты? завелся. Я поняла. И ты прости. Он не просыпался. Ты звонил его родителям. Они погибли, когда ему было восемь в автокатастрофе. Я был ему как брат. Я должен был его уберечь. Я не думала, что он тебе так близок. Наговорила кучу гадостей. Такое у всех бывает. Я... Я был слишком заведен... Поэтому накричал на тебя. Как и в прошлый раз. Прости. Я сказал ему, что мы будем учиться вместе. Если бы моя жизнь была в опасности, он бы спас меня. Спас мою задницу. Мы жили вместе с тех пор, как погибли его родители. Он не хотел ехать туда вчера. Хотел позаниматься, а я заставил его. Уговорил его. А потом бросил одного. Ты был со мной. Да. Джек, мы должны забыть об этом. Да, должны. Но я не думаю, что мне будет просто тебя забыть. Мы уже не можем все вернуть назад. Да. Ты права. Тренер, это Ник. У нас здесь ситуация. Мы на кукурузном поле. Сэм плохо выглядит. Черт! Никогда не слушают старших. Я подам. Попалась, ты придурок, пора нам все показать. Смотри, я тебе нравлюсь. Я бы тебе голову оторвала за такое. А еще? Я возьму, возьму! Фил, давай! Ты что, инвалид? Нет, я не инвалид. Так играй нормально. Какие вспыльчивые. Майк, успокойся! Пусть он научится играть. Поехали, подавай. Я возьму. Черт. Мы выиграли. Отвали. Отвали. За сеткой. Что? Ты ударил за сеткой. Брось, Майк. Неправда. Ты видел? Скажи. За сеткой. Ты это говоришь, потому что не можешь признать поражение. Небудь ребенка мы выиграли. Кажется, все честно. Видишь? Я сказал, была сетка. Ты просто неудачник. Думаешь, не сможешь взять еще одну подачу? Хорошо, мы подадим еще раз. Нет. Мне надоел этот бред, этого придурка. Кого ты назвал придурком? Ты сам придурок. Спокойно, спокойно. Черт возьми, Майк, успокойся. Все тебя просят. По крайней мере, я не трахался с ней за твоей спиной. О чем он говорит? Это правда? Как ты мог? Вы все знали и врали мне. Не могу поверить. Вы же были моими друзьями. Я не знал. Ты эгоистичный придурок. Да, на себя посмотри. Что я пропустил? Невероятно. Сара, подожди. Нет. Остановись. Отойди от меня. Дай мне все объяснить. Я не хочу этого слышать. Пожалуйста. Нет. Дорогая, послушай меня. Ты обманщик. Как ты мог врать мне все это время? Я знаю, что был неправ. Прости, я был пьян. Она была рядом, а ты нет. Она была сама. Понимаешь? И это случилось, когда мы были вместе? Я не могу поверить. Нет, дорогая, пожалуйста. Я люблю тебя. Ты должна меня выслушать. Отлично. Нас еще и подслушивают. Парни, валите отсюда. Оставьте нас наедине. Всем так хочется посмеяться надо мной. Послушай, мне очень жаль. Пообещай, что простишь меня. Так, как ты пообещал мне. Пожалуйста. Я вернусь через две секунды. Эди. Эди. Помогите. Помогите. Нет. Помогите. Отпустите! Доктор, у него начался приступ. Когда? Минуту назад. Помогите! Помогите! Нет! Помогите! Господи! Господи! Помогите! Помогите! Пожалуйста, помогите! Господи! Нет! Помогите! Он бы попался. Да. Рано или поздно кто-то проболтался бы. Ты просто ускорил процесс. Лучше бы я молчал. Пэти даже не смотрит на меня. Она скоро простит. Поверь, все ошибаются. Да. Я всегда буду любить тебя, Майки. Заткнись. Ты бы мог сделать что-то что никогда не делал раньше И что же это признать что ты не прав извиниться Из фила получилась куколка Нужно это исправить что это? Вы, придурки! Вытащите меня отсюда! Парни! Парни, вы можете меня раскопать! Я вас убью, парни! Парни! Парни! Вытащите меня! Парни! Хреново выглядишь. Лин, хватит. Сара моя подруга. А я ее подставила. Она меня не простит. Господи, какая я сука. Я же знала, что делаю. Да, я была пьяна, но не настолько, чтобы не смочь остановиться. Лин. Отойди от меня. Я хочу извиниться. Я не принимаю твои извинения. Ты козел, Майк. Я потерял контроль и сказал лишнее. Прости. Что я могу сделать? Сдохнуть. Лин. Ты соврал мне. Ты сказал, что вы туда не поедете. Что случилось? Успокойся. Да пошел ты. Померимся силами. Хочешь, Джек? Сэм все начал. Мы не делали ничего нового. Просто ему повезло больше других. Хватит размахивать кулаками. Мы это сделали, чтобы успокоить его. Хотели преподать ему урок, чтобы он не сходил с ума. Черт! У него гипертермия. О чем ты говоришь? У него диабет. У него начался инсулиновый шок. Когда у него понижается уровень сахара, он всегда становится таким. Диабет? Откуда я мог знать об этом? И как он прошел физические тесты? Ты. Ты сдал за него кровь. Зачем ты это сделал? Ради стипендии. Тебя не волновало, как он будет играть А зато теперь ты рассказываешь, что мы должны были сделать Да, он в больнице Я спортсмен, а не медик Майк прав, мы не знали Если бы мы знали, мы бы этого не сделали Вы оставили его там привязанным Мы отправили новичков, чтобы они его отвязали, точно Тогда почему они этого не сделали? Это не наша вина, мы все сделали правильно а вы? Где были вы? Не надо переводить все на нас. Тогда скажи правду, и хватит нас обвинять. Ты тоже виноват. Успокойтесь все. Джек, Джек, успокойся. Идем. Майк, придурок, это ты? Кто здесь? Нет! О, Господи! Снова приступ, ему становится хуже. Ему что-то снится. Какой-то ужас. Что-то страшное. Хорошо играешь. Не мешай. Что это значит? Время от времени он приходит в себя, но сразу же отключается. Послушай, Бет, я знаю, ты беспокоишься, я не хочу, чтобы ты нервничала. Спасибо. Я буду с ним столько, сколько потребуется. Хорошо, я перезвоню. Рэй сказал, что появляются признаки улучшения. Ты ему веришь? Он хороший врач. Хотя и плохой муж. Вы больше не будете ссориться? Я должен поговорить с ним. Подожди. Побудь со мной. Да. Между нами все в порядке? Да. Да, порядок. Все хорошо. Пойду поговорю с ним. Только без кулаков. Как ты? Тренируешься? Yeah. Да. Я слышала, что случилось. Он оскорбил Сару. Я должна ей что-то сказать, но боюсь ее расстроить. Она чувствует себя преданной и винит меня. Их нет уже несколько часов. Где они? Может, пытаются все уладить? Надеюсь. Ты понимаешь, что это все меняет? Все не так, как было прежде. Мир изменился. Может, это и к лучшему. Черт. Мне очень жаль Сэма. Думаешь, он поправится? Я не знаю. Джек очень расстроился, потому что мы... Вы были вместе? Бет, это прекрасно. Да, прекрасно. Было, но... Мне кажется, что эта история с Эмом может нас поссорить. Это моя вина. Джек не такой, как другие. Неплохо, неплохо. Думаю, что скоро вы об этом забудете. По крайней мере, мы не пытались друг друга убить. Привет играй дальше что будешь издеваться нет хочу послушать как ты играешь я ничего не буду говорить обещаю давай вперед swallowed more than one man should in a fucking life time was up i had to move on with my dignity intact that's the facts i don't really know just what the hell i'm gonna do but i gotta get away i gotta get away from you you make me feel Неплохо. Да. Неплохо. Да, отлично, старик. Отлично. Нет, нет, перестань. Нет. Осторожно. Бегите. Бегите быстрее. Бегите. Давайте, давайте! Бетти! Я не знаю, что это было. Черт, бежим, бежим! Где Майк? Черт, я подвернула ногу! Нет, Бетт! Мы должны поднять ее. Бери ее под руку. Быстрей. Я ничего не вижу. Держи ее. Вставай осторожней. Мы тебя держим. Оно приближается. Бежим, бежим. Сюда сюда, Черт. Иди сюда. Кто смог убежать? Я никого не вижу. Это все Джек. Нет, это не он. Но он скоро будет здесь. Что это за звук? Я слышал его в их поле. Не говори этого, это правда. Это правда? Легенда? Какая легенда? Сказки это просто история. А если нет, брось. Как это объяснить? Не знаю. Что это за легенда? Парень, которого убили в поле, его душа вселилась в угола. Теперь оно всех убивает. Что? Это просто легенда. Не нужно в это верить. Это неправда. Оно преследует всех. Ты хочешь сказать, что оно гонится за нами? Да. За всеми, кто его потревожил, чтобы отомстить. А что случилось с остальными? Они умерли. Я предупреждал. Нарушишь слово, вызовешь дьявола. Его не убили. Теперь он гонится за нами. Я же просил не ехать туда. Был несчастный случай. Парень погиб. Его похоронили возле пугала. Друзья сказали, что он уехал из города. Думали, что этот секрет останется между ними. Но люди начали пропадать. Он убил их всех. Как его остановить? Это невозможно. Оно вечное. Господи! Бежим к моей машине! Нет! Я тебя давно ждал. Сюда! Быстрее! Господи, он убьет его! Замолчи! Куда нам теперь бежать? Заткнись, Пэтти! Заткнись! Она права, его ничто не остановит! Поднимите ее. Идемте. Сюда, давай! Пошли, пошли! Дай руку! Быстрее! Вы его видите? Нет, он отстал. Где машина тренера? Думаю, что где-то здесь. Это машина! Стойте! Стойте! Боже! Пэтти! О, нет! Господи! Господи! Этого не может быть. Нам надо идти. Идем. Поднимайся. Пойдем. Бэт, пошли. <смех> О чем ты думаешь, Джек? О Сэме И связи с этим Может, Пугало действительно забрало его душу, пока он был привязан? Может, мы можем ее вернуть? Вернуть? Как? В легенде сказано, что парень умер, и тогда Пугало забрало его душу Сэм еще жив, он лежит в больнице Рэй сказал, что он без сознания. Может, это связано с пугалом? Если мы соберемся вместе, то, возможно, сможем убить его. Я уверен, ответ ждет нас в больнице. Почему мы не идем в полицию? Мы не можем. Прости, ты видел, uh, что там было? Давай убираться отсюда. Оно все равно будет гнаться за нами. Oh. Так, хорошо. Если вы не пойдете, я сам убью вас обоих. Вы идете? Это... Хорошо. Кто-нибудь? Телефон. Есть кто-нибудь? Можно вызвать полицию? Где комната Сэма? Дальше по коридору. Рэй! Рэй. Бет, поглядывай назад. Господи! Может пригодиться. Идите за мной. черт возьми боже так смотрите что-то видно ладно я очень рад что мы зашли сюда спасибо Ты знаешь, куда мы идем? Господи. Боже. Осторожно, Майк. Кто это? Господи. Где же его комната? Майк Майк, Майк, Майк. Что? Слышишь? Что? что? О, Господи. Его нет. Вы уверены, что это его комната? Да. Где он может быть? Может, он проснулся? Здесь все разрушено. И почувствовал силу. Я не шутил. Что? Я слышал шаги. Рэй? Я не знаю, кто такой Рэй. Сюда, сюда. Быстрее. Рэй! Бет, ты в порядке? Что случилось? Господи, как он? По-прежнему без сознания. Что происходит? У него странная реакция на лекарство. Держи капельницу. Готова? Да. Что произошло с электричеством? Пропало 10 минут назад. Я шел в палату, когда он начал все крушить. Нам нужно питание. А где генератор? В подвале. Как туда попасть? Будет быстрее, если я пойду. Рэй? Быстро. Будьте осторожны, это опасно. Нам нужно нажать всего одну кнопку. Нет, я имел в виду смертельное пугало. Черт! Что? Пульс падает. Сердце сейчас остановится. Надо делать массаж. Бэт, мне нужна твоя помощь. Нажмешь два раза, пока он не подпрыгнет. Ясно? Без электричества оно не сработает. Здесь батарея. Заряд маленький. Насколько? На два или три разряда. Вперед, начинайте. Мне нужна медсестра. Куда она делась? Вы хотите, чтобы я пошел туда? Разряд. Есть. Ничего. Еще раз. Поможет? Без электричества мы ничего не сделаем. Нужен еще разряд. Разряд. Ничего. Еще раз. Вот я один в темном, страшном месте. Я знаю, что будет дальше. О нет. Нет. Разряд. Давай, давай Разряд Давай, ты сможешь И последний раз Разряд Получилось Господи Джек Майк Пугало. Оно было там. Буквально пару секунд назад. Ты был прав. Связь есть. Когда вы делали разряд, его отбросило назад. Я видел это. Твой друг, он пришел в себя. Сэмми. Сэм. Это Джек. Сэм. Сэм. Я... Не могу. Нет, я не могу. Нет. Нет. Он слышит нас? Дайте ему минуту. Хватит. Не убивай. Джек. Я здесь. Где я? В больнице. Ты поправишься. Мои друзья мертвы. Мои. О чем ты, Сэм? Я видел, как они умирали. Как я убивал их одного за другим. Это был не сон. Это был не сон. Успокойся, Джек. Ответь мне. Они мертвы? Я убил их. Убил? Нет. О, Господи! Нет, нет, нет, нет. Господи. Черт, черт! Делай искусственное дыхание. Я пойду к генератору. Рэй, будь осторожен. Где он? Вот ты где. Давай. Нет, нет, нет. Мне не нравятся эти звуки. Это Рэй. Помогите ему. Я туда не пойду один. Ну, сделайте же что-нибудь. Там этот гребаный киллер. Надо вернуть Сэма. Попробуем вместе. Куда нам нужно идти? Я не знаю. Где-то здесь. А где генератор? Откуда я знаю? Тише! Тише! Сюда! Хорошо, вперед! Сюда, сюда! Нужно подключить его. Знаешь, полно проводов. Я не знаю, какой нам нужен. Где мне его искать? Откуда я знаю? где дефибриллятор кажется помогите помогите Спокойно, спокойно. Сэм, ты в порядке? Мне нужно выйти отсюда. Что? Сэм, прости, я не хотел тебя так сильно мучить. Оно умерло. Господи! Уходим отсюда. Идемте. Три недели спустя. Вот он. Ничего себе. Давайте подойдем. Привет, ты Сэм? Да. А у нас будет вечеринка, и мы будем рады, если ты придешь. Хорошо. Классно. Сегодня в 9.30. Ты точно придешь? Да. Классно. До встречи, Пока. Пока. Это мне? Нет. Привет, Сэм. Привет. Как все реагируют на твое возвращение? По-разному. У тебя появились поклонницы? Да, все только обо мне и говорят. Теперь ты знаменитость. Странно, да. Ты пойдешь? А стоит... Я бы пошел, если бы я не был с тобой. Зачем шампанское? Сюрприз, хочешь с нами? Идем. Пошли. Тренер, я так рад. Привет, привет, полегче, полегче. Простите. Джек, Бэт, как вы отбились тогда на пляже? Как убежали? Иногда положение уже безвыходное, и тут противник сдается. Он думал, что я умер, но я просто потерял сознание. Тогда он погнался за нами. Слава богу, вы в порядке. Спасибо. А что в пакете? Жизнь научила, что нужно желать большего. Команде высшей лиги в Атланте нужен тренер. Это буду я. Отлично. Это шампанское. Отлично. Джек? Неси бокалы. Бегу. Вовремя. Сэм, с возвращением. Спасибо, Майк. Во сколько вы уезжаете? В 10.30. Я могу вас подвести. Я хотел тебе сказать Если тебе нужна будет помощь, приходи к нам, мы всегда поможем Ты не должен это делать, Сэм, только скажи, ясно? Я перед тобой в долгу Майк, ты мне ничего не должен Я пытался убить тебя Должен, скажи Сэмми, Что Майки может для тебя сделать? Пойдешь со мной на вечеринку? Хорошо Тост Спасибо Поднимем бокалы за преданных друзей и за то, что мы живы. Yeah, да, за то, что мы живы. Прости, я опоздал. Насвистывай какую-нибудь другую мелодию, ладно? Хорошо. Идем. Кто будет на вечеринке? Даже не знаю. Должно быть полно классных девчонок. Черт, ты перепугал меня до смерти. Зачем ты свистел? Прости, это привычка, я не хотел. У меня твои привычки. Может остановиться сердце. Ладно, я уже извинился. Когда я нервничаю, начинаю свистеть. Так всегда Я сделаю себе укол и можем идти Какие девушки, только посмотри Да, но я не поверю, что они настоящие Зато какое тело смогут могут услышать. Хорошо. Я останавливаюсь. Нет. Тренер. Тренер. Тренер. Он еще не собрался? Он же сказал в 10.30. Да. Подожди. Отлично. Куда ты? Иди ко мне. Еще ближе. Что ты делаешь? Наверное, это тренер Что бы он сказал? Иди сюда Иди Джек! Джек! Быстрее! Идем! Давай быстрее! Нет! Нет! Майк! Майк! Нет, Майк! Идем, бежим отсюда! Быстрее! Сэм! Сэм! Сэм! Сэм! Сэм? Сэм! Это не Сэм! Сэм. Бежим! Сэм! Джек, иди ко мне. Нет. Бет. Бет, я люблю тебя. Будь здесь. Хорошо. Помогите. Бет, Бет Я не понимаю Мы же его убили Я не знаю, может быть мы убили Пугала, Но его душа вселилась в тело Сэма Я не знаю Мы умрем Нет, нет, нет, нет Будь со мной Все хорошо Идем